Приветствую всех, кто смотрит универ -Ньюс. главными событиями студенчества. Познакомлю вас я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Рустам Яниханов поздравил активистов и студентов с Днем молодежи. Новый генплан Казани обсудили в Казанском университете. Жара или дождь? Какой погоды ждать жителям Татарстана? 27 июня вся страна отмечает День молодежи. Хотим поздравить вас с этим праздником и пожелать больше творческих побед и достижения целей. А сейчас к новостям. В Химическом институте имени Будлерова Казанского федерального университета состоялась защита дорожной карты, которая затронула вопросы программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. В планы института входит значительно повысить проценты иностранных обучающихся, расширить географию поступающих, повысить позиции в глобальных регионах, Рейтингах и многое другое. Подробности защиты дорожной карты мы расскажем в следующем выпуске, а теперь к другим новостям. С победителями и призерами федеральных и региональных молодежных конкурсов, активистами и творческими коллективами встретился президент Татарстана Рустам Миниханов. Мероприятие было приурочено ко дню молодежи и прошло на базе Казанского федерального университета. В России 27 июня отмечают День молодежи. Всех активистов и студентов поздравил президент Татарстана Рустам Миниханов. День молодежи отметили на базе Казанского федерального университета. В актовом зале института управления экономики и финансов КФУ состоялся праздничный концерт с участием президента Республики Татарстан. Многие те процессы, которые происходят в мире, и эти вызовы, кроме молодежи с этими вызовами никто не справится. Молодежь должна быть Амбициозная, нацеленная на результат. Конечно же, молодежь это конкурентность нашей республики. Мы гордимся вами, мы возлагаем на вас. Огромные надежды. Среди почетных гостей также присутствовали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и мэр города Казани Ильсур Медшин. Участниками мероприятия Победите. стали активисты, студенты Победите. и творческие коллективы Казани, Победите. а также победители Всероссийского фестиваля Российская студенческая весна-2018. Напомним, что фестиваль проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. Он объединил 270 студентов из 80 регионов страны. Гран-при Всероссийской студенческой весны получила делегация Татарстана, основную часть которой составляли студенты Казанского федерального университета. Там мы сумели показать все самые лучшие наши номера, показать успешно нашу региональную программу и занять почетную, получить самую весомую награду фестиваля. Это Гран-при фестиваля Российской студенческой весны. В актовом зале студенты Казанского университета продемонстрировали свои лучшие творческие номера. Они исполнили песню «Подай балалайку», а также танцевальный номер в стиле кунг-фу. На сцене президент Татарстана вручил благодарственные письма. А в ответ от лица студенчества Рустаму Миниханову был подарен символ республиканской студенческой весны статуэтка в виде кота. А затем президенту Татарстана препонесли и медаль за верность в программе «Российская студенческая весна». Анна Гузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Состоялось расширенное заседание Департамента по молодежной политике Казанского университета. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин.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 Олег Кашин, Леонард Волитьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете был обсужден новый генплан Казани. Какие проблемы выделили эксперты, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?». Модератором дебатов выступил советник ректора КФУ журналист Юрий Алаев. Первый вопрос на обсуждение вынес историк Айрат Файзрахманов. Он затронул тему окраин города Казань. В данном случае генплан практически никак в лучшую сторону положения окраин не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. Оттуда прошли просто дороги, которые соединили это соединили окраина. А внутри, внутри развитие развития его как такового нет. Тему транспортной развязки на окраинах продолжил представитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. Здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки, то есть практически внутрирайонные.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 настоящий город, где будет городская жизнь будет организована. Вот один... Фейзрахманова подняла проблему экологического состояния города. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов КФУ Нафиса Газова поддержала этот вопрос, обозначив малое озеленение города. На самом деле надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% там для промышленных городов, как чтобы озеленение городов было соответствует... от площади городов. По официальной мерке у нас порядка 20%. Мы считали, в 2007 году у нас получалось меньше. Айрат Фейзрахманов отметил, чего происходит рост зеленых территорий? Только за счет присоединения окраин э, у нас происходит рост э, зеленой территории. Но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. Э, то есть у нас получается с окраин еще более-менее зеленка, пока ее не, не отрезали. да? да? да а да. вот в Новом Саидовском районе да, у нас и существующие э, начинают резать. Да? Один из спикеров, архитектор Александр Дембич, на начальном этапе принимал участие в создании генплана. На начальной стадии заказали каждой группе сделать свою концепцию генерального плана. Мы сделали свою концепцию. Но у них была концепция компактного города, а мы предложили другую концепцию, это был дискретный город, с, как раз вот с полицентрическим развитием. А В принципе, она города. противоречила концепции да, НИП Гемплана, и они, конечно, постарались ее не, ну, использовать очень мало. К сожалению, представители городской администрации не нашли возможности посетить данное мероприятие, и сформулированные экспертами вопросы остались без ответов. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию обсуждения. 1 июля мы покажем повтор ток-шоу. Также запись вы можете найти на нашем YouTube канале Артем Дупичкин, Универньюз. Столица Татарстана находится вблизи центра антициклона. Облаков нет, ночи короткие, температура днем превышает 30 градусов тепла. Наш корреспондент Анастасия Ефремова узнала, сколько же еще будет длиться жара.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 Дождались. Жители Казани все чаще сталкиваются с тепловыми ударами. Из-за резкого повышения температуры в городе пострадало 19 человек. Возраст пострадавших варьируется от 10 лет до 54. Всех интересует вопрос, неужели такая жара будет все лето и не повторится ли аномалия, как в 2010 году. Юрий Переведенцев пояснил причины. В первую половину июня у нас была ровно обратная картина. У нас была аномалия холода, раз на 5 на 6. Почему? Потому что мы находились под влиянием Арктики. К нам все время приходили холодные воздушные массы. Сейчас солнце наиболее высокое в течение года. И вообще июля – это макушка лета. А мы уже поближаемся к июлю. И погода у нас стала антисклональной. В Казани погода непредсказуема. С утра жара, а вечером ливень и сильный ветер. Но метеорологи прогнозируют теплое лето. В жару специалисты рекомендуют носить головные уборы, брать с собой воду, не находиться продолжительное время под палящим солнцем, а также не выходить сразу из охлажденных помещений на улицу. Анастасия Ефремова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. На этом у меня все. Смотри на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.